Смотрим, как можно остановить глобальное потепление в локальном месте. Вот этот вот клаватуратник в двери доводчик. Был сломан, потому что он был слишком тугой, дорогой, и его невозможно было отрегулировать. То есть люди с колясками, инвалиды вообще не могли сюда зайти. Поэтому мы его разобрали. Когда пришли морозы, ее никто не закрывал, несмотря на эту надпись. Вот. что сделали сделали за 80 рублей купили вот эту пружинку прикрутили сюда и сюда ступени для отверстий чтобы сделать послабее но ну, в итоге вполне свободное нажание, нажатие хватает чтобы она открылась то есть она легко очень открывается и дослежно. Бережно закрывается. 80 рублей. Глобальное потепление восстановлено.